И вот эта книга «Материнская любовь», она, она многим открыла глаза на то, что происходит в их семье, в их, семье, в их роду, с их детьми, в семейных отношениях. И, но еще, конечно, прочитали не все, кто не прочитал этой книги. Пожалуйста, прочтите, не пожалеете. Это будет для вас дополнительным условием создания счастливых отношений. Очень важным дополнительным условием. Мало того, у меня есть вторая книга, тоже называется «Путы материнской». любви". Она очень похожа на эту книгу. Но это две разные книги. Это как мать и дочь. Вроде бы обе женщины, но они разные женщины вроде бы из одного рода, из одних корней, но они разные, зачастую, характеры разные и так далее. Так вот, будто материнской любви тоже желательно прочитать, потому что это для тех, у кого отношения плохие, э, э, у, то есть отношения с, между дочерью и мамой. Вот там акцент на этом. Если в материнской любви акцент на отношения сына с мамой, то в путах материнской любви отношения дочери с мамой. Потому что есть свои особенности и, соответственно, есть определенные проблемы в этом плане.